Поручик Ржевский начистил сапоги до блеска и пошел на бал. Танцует он с девушкой и говорит, «А хочешь, я угадаю, какого цвета у тебя трусики?» «Да, конечно, розового». Она хлоп и падает в обморок. Через полчаса с другой танцует тот же самый вопрос. И снова девушка падает в обморок. Танцует он с Наташей Ростовой и говорит, «Наташа...» А хотите, я у вас угадаю, какого цвета трусики? Да, конечно. Смотрит он вниз и сам падает в обморок. Откачали его, и он спрашивает у Наташи. Наташа, а вы что, без трусиков? Да. Фу, слава богу, я думал, что у меня сапог треснул. Хочу поблагодарить Ивана за такой прикольный и классный анекдот. Иван, спасибо тебе огромное. От меня лично тебе огромный-огромный привет. Ну, а всех хочу поздравить с трудовой рабочей неделька, чтобы неделька прошла прям... И снова долгожданные выходные. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал. Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Мне очень приятно.